Сейчас я расскажу, как я покрасил яйца с помощью необычного чая, каркаде. И вот такой вот чай, каркаде называется. На самом деле здесь лепестки суданской розы. Высыпаем в кастрюльку. Ну, в общем, я положу две пригоршни на полуторалитровую кастрюльку. Вскипятил добавил там две ложечки уксуса 9 процентного 2 столовых ложки потом кладем туда яички предварительно сваренные и охлажденные соответственно чтобы они у нас не полопались вот такой вот Серый пока что получается цвет. Но здесь мы их оставим часа на полтора-два. И дальше я покажу, как они будут выглядеть после окрашивания. Вот, мешать я их не буду. То есть как есть, так и есть. Ну что, прошло... Полчаса В такую вот красоту превратились наши яички Сейчас мы достанем два, Посмотрим, какие они станут после охлаждения А потом, если что, процедуру повторим Вот такой вот парадокс из ярко-красного чая «Каркаде» Получились вот такого вот цвета яйца. Ну Для сравнения, изначально они были вот такие, беленькие. А стали вот такие, м -м, непонятно, землистые, зеленые сиреневенькие, цветные, непонятные какие яйца. Ну что ж, попробовали. Больше не будем так делать.